Итак, друзья, если вдруг в этом году у вас состоится отпуск, чего мы вам всем искренне желаем, а самое главное, вернитесь из этого отпуска без новых долгов. Что нужно для того, чтобы приехать, что называется, с чистой совестью и продолжить спокойную жизнь, как и до этого самого отпуска? А мы спросили у эксперта Национального центра финансовой грамотности Елены Феоктистовой, которая, кстати говоря, помимо того, что она эксперт, она и еще и директор Центра финансовой культуры. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, Добрый вечер. вечер. Итак, расскажите же нам, что же, как сделать так, чтобы вернуться из отпуска. И у тебя и долгов нет и перед банками, и перед Джеком и перед э, другими структурами. И перед совестью. И, и самое главное есть, что называется, на что сходить в магазин. Но в первую очередь, когда вы собираетесь в отпуск, конечно же, лучше планировать его заранее. Я слышала тут определенные какие-то моменты, комментарии, и подтверждаю, чем раньше мы забронируем, тем выгоднее для нас будет отпуск в целом. Да, вот вы как вы понимаете. сейчас планируете что в этом году этот отпуск заранее? В этом году, конечно, сложно, но вместе с тем, в любом случае, если бы вы начали откладывать за год на летний отпуск, то у вас бы скопилась небольшая сумма, которую можно было бы потратить, ну, предположим, в каких-то СПА-процедурах в области или еще что-нибудь. Я думаю, что куда вложить деньги, вы бы точно нашли. Ну и, конечно же, если вы уходите в отпуск, вы получаете крупную сумму денег на работе. Обычно выдают зарплату и отпускные. Все помнят эту Понятно. приятную... У каждого, момент, У каждого крупность, она разная, знаете. Зато Все потом равно. приезжаешь и зубы на полочку. Вот. И вот как раз-таки во избежание того, чтобы зубы на полочку не складывать, обязательно сразу же, как только вы получили денежные средства, отложите на обязательные траты. Это и продукты, и в течение месяца, пока вы отдыхаете, и на следующий месяц после отпуска. И это оплата ЖКХ, и это оплата кредитов, если они у вас есть, потому что это тоже обязательный платеж. Если вы снимаете квартиру, то обязательно на аренду. Ну и, конечно же, на какие-то небольшие развлечения, чтобы вы уж совсем не чувствовали себя несчастным. Потому что это очень важный момент, даже... Нет, за не... удовольствие нужно платить, или в весь хорошо отдохнуть, ну, весь сиди год потом, пояса, и да, только а вот потом... кредиты выплачиваете. Вот-вот-вот, Сам, сами себя начинаем наказывать, понимаете? В этом, все, в этом вся сложность. То есть мы вроде как поехали отдохнуть, зарядиться новой позитивными эмоциями, энергией, А в итоге возвращаемся и начинаем грустить, начинаем расстраиваться. И начинается такая даже пост-отпускная депрессия. Так вот, Лена, во избежание этого... Угу. Не ходите стоит... в отпуск, во избежание этого. Да, да, если не удается накопить, ну ж теперь? Ну вот, а как? Знаете, чем опасно как раз-таки не ходить в отпуск в целом? Опасно так. тем, что если а, это, это как оттягивать какой-то момент, тогда мы пытаемся нагуляться, насладиться, и тогда вот становятся ситуации патовые. Полюбить так королеву, проиграть так миллион, и вот мы начинаем прогуливать во, и спускаться во Любить все тяжести. королеву. Поэтому лучше отдыхать регулярно, небольшими днями, на небольшую сумму, но при этом чувствовать заряд и бодрость, потому что... Смотрите, заметьте, если... Простите, mm -hmm. заметьте, небольшими днями и, небольшую, и на небольшую сумму. Простите Это ли... разные вещи. То есть вы предлагаете вот разбить эту схему, сделать... Такой, если у вас, допустим, нет действительно полноценный отпуск нужной суммы, просто разбить отпуск на несколько частей, да, так получится? Да, почему нет? Потому что это, это во-первых, позволит вам все равно зарядиться, то есть я предлагаю даже иногда людям, которые впатывают в патовой ситуации финансовые находятся, я говорю о том, что, ну, города большие, вы были там в соседнем районе, деньги на электричку точно найдутся, возьмите аудиогид в интернете и съездите, попутешествуйте, у вас будет физическая нагрузка, у вас будет смена деятельности потому что в первую очередь мы отдыхаем, когда меняем вид деятельности. В основном мы живем там сидячий образ жизни, работаем головой. Соответственно, я не предлагаю копать грядки ни в коем случае, но я предлагаю разобьется... Разве как-то э, и экономично и выгодно для кошелька? Ну а Сколько? если есть финансовая Н возможность? То... Неделя э, Лена, или как вы выходные считаете? дни достаточно? Вот, ну, как бы взять вот четыре дня вполне там с, с четвертой. Нет, соседний район на неделю дней. не надо уезжать, я считаю. Конечно, нет. Что, и, бородить по, и бородить там по парадным или подъездам, да. Подождите, а вот э, неотъемлемая вещь при отпуске ну, с детьми, в первую очередь, вот спонтанные траты э, зачастую в магазинах или там какие-то сладости появляются, на, на которые ребенок в первую очередь обращает внимание. Вот эти спонтанные траты, как обойтись либо минимизировать их в отпуске? Если э, дети, ну, я считаю, что уже первоклассников точно можно выделять свои небольшие деньги, выдавать им каждый день и говорить, это вот твой бюджет на сегодняшний день. Во-первых, родитель заранее спланирует траты в отпуске, в том числе и на ребенка. Каждый день утром будет ему выдавать деньги, и ребенок будет учиться ими распоряжаться. Если ты потратил все сладости в первом же магазине, а, сегодня, а сейчас только 10 утра, извини, дорогой. Здесь главное еще держать удар, чтобы родители набрали да. терпения будет в том числе и образовательный процесс управления деньгами. А, и дальше мы двигаемся, если у нас дети постарше, то можно уже и в банк пойти, дать на три дня бюджет. Если там 15-летний, то можно и прям на весь отпуск. Вот тебе сумма, и не подходи ко мне. Накормить, а если накормлю. не секрет, какая это должна быть сумма, на ваш взгляд? Для... по-разному, мне ну, кажется. это по-разному, да, да конечно. И, конечно. да, здесь очень многое зависит именно от финансового состояния семьи и от их бюджета, который они запланировали на отпуск. Конечно, ну, Куда сложно... поехали, где находится да, опять да. да, да, да. Я всегда предлагаю, когда отпуск с детьми, спланировать отпуск так, чтобы и дети чувствовали, что они развлеклись, там, предположим, какой-то зоопарк или какой-то парк развлечений, и при этом, чтобы родители могли отдохнуть. Важно э, иметь такую, знаете, очерчивать границы, важно во всех отношениях, в том числе э, финансовых и с детьми, это тоже э, помогает. Мне кажется, все-таки сладости не могут подходить под категорию незапланированной не траты. Это все-таки такое, ну, это, это мелочь. Обычно незапланированные траты — это другие вещи совершенно. Ну, вот, поехал на Кипр или в Грецию, а жена увидела там шубу. Вот это незапланированная трата. И это далеко не детская трата. Лучше дети обожрались конфетами. Да, да, да. Тут, понимаете, маленькие деньги, они как раз-таки и съедают основную часть бюджета. То есть тут конфетки, там чупа-чупсы, тут мороженка, тут вроде... На и поэтому и траты и на шубу сумарно. просто теряются в этом море других, в том, в том числе и расстроенная жена рядом. да. Понятно. Спасибо Ваша большое, солидарность, Елена. Спасибо вам огромное, да, спасибо. друзья. У нас на связи была директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.